Фух. ну что ж, Мороз, <coughs> ну что ж, Мороз, всем привет, Мы всем программ впервые, вторую часть, часть, часть, так, даже не знаю, вот теперь погнали, так, По землю, наверное, пойдем. Это долго вещи. Ну, вам придется поиграть в обычные левелы. Да... Плей-нов, конечно, вам придется поиграть. Но ничего вам. Мне пришлось нужно держать тут. плей А, так это старые левелы. О, да, я кто равно не видел <coughs> Поиграем все же. И... <coughs> вот. Какая-то еще химия. О, отсюда. Оп. О, есть. О, главное. Так, так, так, так, так. А, точно, точно, точно, вспомнил. Не, не, не надо. Ооо. А, тут же такое происходит. Ой-ой-ой-ой. Что, что за? О, вы прыгаем, что? Челочка ведь мы съели. Вот, вот, ну я найду. Почему я не могу? Ты яропунже за камень есть? О, что сейчас будет, я это помню. Белый морский. О, Так, пока что мы выживаем, если можно так сказать. Сказать, сказать, сказать. Так. Оп. Яички. Оу. Не-не-не, отвалить от меня. Моя голова моя, мне нужна. Оп. Хорошо. Оп. А, точно, нужно было... ⁇ -мо ⁇ Ладно, начну с... Вами. Ладно, Бергант, ты кинул просто... Так бы там импайсе было mm. А, девять тут только по идее нужен скакун. Блин это мама я моя. Это не только персонаж которого я думал, у вас скакун. Скакун. О в этом импайсе был да. Оп, черт. А зачем цепь? Нет, там не получается никак. Ты тихо тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Е а -а -а. Оп. <ск behaving>, Зачем это цель? Блин, Мина, да, понял. А, -а, -а я тебя выкинул. Провал. А, а, а, не надо! Не надо! Ну-ка, сделаем вот так. <сélит> <сélит> Нет, так тоже не получится. Смотрю, не получается как-то. Три. Оп, делаем так и меня взрывает. Да. Неужели зря же все же этот цель. Вот просто этот мус. Ну-ка, все. Вот сейчас я пройду. Нет. Нет, нет, нет, что такие? Это стрела интересно заканчивается или как, блин. Я один элементарный уровень не смогу пройти. Да. Ой, серьезно. Я, я. я не пройду. Оу. Ты уходишь за пределы Санты? Ну вам просто Санта. Оу, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. А за сам там вроде можно было так и ехать. Ее ладно. За этого не получится, за. Нет, ну. Ладно. За этого. Не, не получится. Давайте, за кого у нас точно за должно получиться. Оп! А. Закон за сплей Угу. Да ⁇ -мо ⁇ Что это за разгон? Да ⁇ -мо ⁇ Нет! <клыв> Один лов, даже этот лов мы, наверное, не пройдем. Или... Да. Ну-ка, нет, не получится. Да, я Да, Я помню, что это как бы неудачный... Да, блин. о о о о о о о о а а я убью эту тачку, нет! я... Yeah. Mm. No. ну на. как бы я прошла карту эпик эпик, эпик, эпик оу, ран, раун, форест, раун ран форест -мо, -мо? Я смогу. Нет. Тогда не получалось, знаешь. Да -мо, -мо, почему все как-то куда-то тянет, а? Ладно. Да ж.. Я как понял, я должен до тех метеоритов добраться. О! Оо, рамфорст Что со мной происходит? Так. Нет, не получается. Не, я пройду в Я пройду его. <coughs> Хоть как-то пройду. Да. <свист> угу. Отлично. Во! Вот отлично. <свист> <свист> Нет, это вот не это не отлично. Ран. Нужно именно ран. Ран, Форест, ран. Нет, все. Я от не произведу. Народ, просили. Но я не пройду. О, вот это мое любимое. Уп. Иди сюда. Эй. А, все. Отлично. Офигеть. Записываем уже 11 минут. Это не так уж и много. Так. Ну, где моя виктория? Ну, будем считать то, что я пошел от стола. Угу. <связь> <связь> Давай так. Хорошо, цена. Так. Оу! Я не слышал вопросы. Да, это было правильно. А что? Какой блок? Да, пофиг вообще. Оу! А, мы там не собрали одну монетку точно. Вроде как вторая, но это понятно. Ме, щас зафиген. Баги, баги, баги. Рулит. Так. Угу. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Блин. Я сейчас набить буду по-любому. Оп. не не не я возьму эту монетку. Я не смогу. Я ее взять. А уже блин. Ну а что за фигня? Есть, есть. Так, первая. Так, собрано. Отлично. М И, конечно, да, это было очевидно. Я, наверное, за прохождение этого уровня буду много играть, конечно. Не меняется. Да е. Я даже не буду переводить все. А, почему? А. Да, угу. офигенно. 150% процентов было. Я не понял, что там делать надо. О, рам. Гурдлел. Сейчас у меня вышвыр нет. Ой-ой-ой. Отлично. Ай. I... Да, я понял. Дам. Оп. Ой, oh, есть. Yes. Impossible. так отлично отлично отлично отлично я не могу их пройти тупо нет его выбрал дедуля Есть, я себя вожу нет я не вожу Оп. Я а не так сделал. Так, есть, есть. Ром. интересно Я раз не пройду так? Или нет? Отлично. Ладно, вып, угу. Да -мо, да, тут uh, за него. О, он сделан. Вот им. О, нет. Все, все. Ой, ой, ой, ой. О, что я у меня у меня у меня у меня у меня Как это? Возможность? Да. ай яй яй Я пройду этот уровень. Оп. где ходит? <свят> <свят> <свят> все, покупи. О, жирное все. Я не уверен, то что у тебя Я на этом ловом не закончу серию, если пройду его. Mm -hmm. Ладно, все, сдержанность здесь главное сдержаться <свят> <свят> у меня есть идея конечно как то по другому там было сделано Есть, все. А всем пока, народ. С вами был я, Русин. И как бы вам сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну ладно, всем пока.